С вами Ольга Арзаманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами между собой. Мы являемся инвестиционно млм проектом. Основан фонд 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель фонда это Денис Сологуб. И я хочу сегодня начать именно, ребята, с того, что в а, нашу презентацию а, немножко а, рассказать о сетевом бизнесе, об общении. А, как же нам общаться и как а, найти контакт со своим спонсором. А, бывают такие моменты, что звонишь своему партнеру, а партнер просто не хочет выходить на связь. Зарегистрировался, активировался, не сидит, не приглашает, на связь со спонсором не выходит. Сетевой маркетинг – это бизнес-общение. Возьмите себе за правило быть на связи со спонсором 7 дней в неделю. Первые два месяца есть такая фраза. Спонсор достается тому, кто его достает. Звоните сами своему спонсору, задавайте вопросы, решайте вместе задачи вашего бизнеса. А ваш наставник увидит, что вы активны, готовы работать, и он будет 80 процентов своего времени уделять вам. В МЛМ-бизнесе зарабатывают общаясь с людьми. Нет общения, нет бизнеса. В дальнейшем мы будем общаться. В дальнейшем вы будете общаться со своими партнерами, с командой, с партнерами уже как наставник и человек с опытом. А варианты общения очень много. Это и Skype, и телефон, и ватсап, и Telegram. Теперь у нас можно звонить во всех соцсетях. Есть такая функция – в мессенджере это и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте. А вы, теперь уже есть и демонстрация экрана, а можно звонить и показывать экран а в Телеграме, а в Скайпе. А, ребята, ну очень много в WhatsApp. А общайтесь, приходите на вебинары, вы приходите на на команды. Еще вам нужно, нужны страницы в соцсетях. Приглашайте друзей, расширяйте контакты, когда вы общаетесь в интернете, пишите посты, снимайте видео, вы всегда будете на виду, поэтому работайте над собой, интересуйтесь новыми техниками взаимодействия с людьми, развивайтесь, и тогда вы станете интересной личностью, и с вами захотят общаться, с вами строить бизнес, учиться у вас общайтесь в соцсетях не только со своими партнерами, но и с другими сетевиками. Они люди открытые, делятся опытом и легко идут на контакт. Учитесь у них общаться. Посмотрите, как легко они делают это. Общаясь, стройте, стройте бизнес. Дружите, читайте книги, книги и развивайтесь. Успех в бизнесе. И в личной жизни на 85% зависит от умения эффективно общаться с окружающими. Успех состоит, успех стоит того, чтобы начать работать над собой. Рекомендую вам почитать книги, которые и мне очень понравились. Это книги как говорить и с кем угодно, и о чем угодно. Uh, угодно, это Лейс Лаундес, навыки успешного общения и технологии эффективных коммуникаций, ДЛКНГ, uh, шесть способов располагать в себе людей, Брайан uh, Тритси, сила обаяния, сетевой маркетинг, успешный бизнес, поэтому, что он строится на доверии, общении и помощи другим людям, Поэтому больше общайтесь, дружите, и вы сразу, у вас, ваш бизнес пойдет в гору. Как я уже сказала, что наш проект это... Фонд наш инвестиционно-МЛМ проектом. И для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация, ребята, у нас в фонде довольно-таки простая, точно так же, как и у всех проектов. Единственное, что у нас с целью безопасности – это подтверждение регистрации Вывод денежных средств, перевод между партнерами денежных средств подтверждается через вашу почту. Поэтому прежде чем указать почту, проверьте, рабочая она или не рабочая, чтобы не было у вас проблем с выводом денежных средств, чтобы вы не ну, спокойно могли вывести и делать вывод, подтверждать вывод денежных средств. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Поэтому, как только вы зарегистрировались и выставляете галочку, что согласны с пользовательским соглашением, перед вами откроется оферта. Я вам очень советую. Прочтите от начала до конца, чтобы у вас не было никаких претензий ни к спонсору, ни к администрации фонда. Итак. Вы подтвердили регистрацию через вашу почту, и перед вами открылся вот такой кабинет. Первый шаг вам нужно сделать – это загрузить свой аватар. Как только придет код от вашей фотографии вот сюда, на это место, здесь появятся буквы и цифры, и вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегрузится, и ваш аватар установится. Пожалуйста, те партнеры, у которых стоят, зоопарк, там птички, кошечки, собачки или клумбы цветные, цветочки. Ребята, замените. Наш фонд – это серьезный бизнес. Вы пришли делать серьезный бизнес и работать с серьезными людьми. Поэтому установите свою настоящую фотографию. За по... Следующий шаг – это нужно заполнить свой профиль. Для чего заполняется профиль? А для того, чтобы... Ваш спонсор видел вас о том, что вы не просто пришли в а, наш фонд «Мухандули» покрутить, а, а вы пришли делать а, бизнес, если у вас заполнен профиль. А если профиль не заполнен, я даже не хочу искать этого человека, откуда он пришел, а, потому что я сразу вижу, что профиль не заполнен, все, это человек просто зарегистрировался, Просто посмотреть, что это такое. А когда уже видно, что человек прописал свой скайп, указал свой номер телефона, указал свою страничку ВКонтакте, сразу видно, что человек будет делать вместе с тобой бизнес. Посмотрите, вот у меня я вижу что у меня, а, вижу логин своего спонсора, у меня я могу написать спонсору письмо на почту, я могу позвонить спонсору на скайп, я могу ей написать ВКонтакте, я могу позвонить ей на а, телефон. Поэтому и у меня точно так все прописано. И мой спонсор видит о том, что я делаю серьезный бизнес. Поэтому, ребята, во-первых, вы всегда должны себя а, преподносить не просто так, пришел, заглянул и убежал, а вы пришли делать деньги. В первую очередь вы интернет предприниматель и вы должны себя преподносить точно так же. В следующий этап вы должны прописать именно свои кошельки. Вывод денежных средств у нас на перфект мани и Payer кошелек. Вы на перфект ставите в рублях приходит вам в долларах на Пайер приходит в, в рублях и так вы все заполнили и нажимаете кнопочку сохранить обязательно сохраните не забывайте иначе у меня были такие случаи что ставят на вывод а Здесь кошельки не прописаны. Куда ставлю? Я ставлю три дня на вывод, где, где у меня вывод не работает. А когда открыл демонстрацию экрана, а где же прописаны кошельки? Куда же вы ставите на вывод, когда нет ни одного кошелька? Итак. Что я хочу сказать по поводу нашего фонда? Какие же у нас есть площадки для заработка денег? А у нас шикарные есть площадки, у которых у нас нет никаких ограничений для заработка. А это а, такие, такая площадка, как а, ну, «Денежный рай». Здесь нет никаких ограничений, сколько вы будете работать, столько и будете получать. Но что хочу заметить, вы здесь миллионером не станете, а вот эти две автопрограммы, которые у нас есть, шикарные две площадки, одну из них мы сегодня разберем, а здесь уже вы станете миллионером, а на автопрограмму автоэнерго, здесь ход 30 тысяч, и за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. Вот это я понимаю, бизнес серьезный. Есть две инвестиционные площадки. Это инвестиционная площадка бизнес, который находится на земле в городе Сочи и Адлере, и вторая инвестиционная площадка, это сейфы от World Money. И шесть наших прекрасных, любимых МЛМ площадок это наша площадка World Money, которую мы все любим. Те, которые партнеры с первого дня работают, пришли в фонд и по сей день работают на этой площадке. Она очень хорошо приносит доход. Мы стартовали с ней одной. У нас три месяца была одна эта площадка. И мы три месяца работали именно только на этой площадке. И мы повыходили, заработали здесь очень хорошие деньги, ребята. Здесь можно с одной тысячи, первый стол стоит тысячу рублей, а за один круг вы делаете 186 тысяч на вывод, и за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Очень крутая площадка. Итак, другая, другая площадка – это площадка PD. А на этой площадке у нас нет привязки к первому столу. Вы можете старт делать с любого стола, с любого с первого, второго, третьего, четвертого или с пятого стола выплат. Вход с, первый стол стоит на 100 рублей, 200, а третий стоит 400, четвертый 800 и пятый стол выплат это 1600. Это площадка для тех, кто... Только что пришел в интернет, еще не научился приглашать. Вот на этой площадке можно учиться приглашать. За один круг вы делаете 3800, и у вас активируется за 1000 рублей первый стол на World Money. Итак, следующая площадка Golden Ring Mini. Эта площадка у нас вторые ворота, выход на нашу любимую площадку Golden Ring. Не знаю, как ваша любимая, но моя любимая Golden Ring. Итак, Здесь вы будете постоянно крутиться только на двух столах и получать, помимо того, что вы будете все время постоянно получать по 10 500 и плюс получать пассивный доход по двум клеверам на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Это клевер мини и площадка клевер. И переходите с этой площадки, это вторые ворота, на площадку Golden Ring. А на площадке Golden Ring вы зарабатываете вообще очень крутые деньги. И плюс вы получаете пассивный доход на площадке World Money и на площадке ПД. Почему я говорю и улыбаюсь по поводу площадки Golden Ring? Ребят, ну вот скажите, как бы вы отреагировали, если бы вам прилетел переливчик 100 тысяч на баланс для вывода? Ну вот скажите, хорошая площадка или плохая площадка? Отличная площадка, отличная, 100 тысяч сразу за одного партнера, как только становится первый партнер, мы завтра будем разбирать эту площадку, вам падает 100 тысяч на баланс для вывода. За каждого партнера, который к вам приходит на стол выплат, вы получаете 100 тысяч на баланс для вывода. Ну как можно не любить эту площадку? Да, она просто супер. Итак. В разделе «Партнеры» у вас отображаются партнеры до пятого уровня в глубину. Вы можете посмотреть, где у кого, какого партнера активирована, какая площадка. Все можно, отображаются логины, все кнопочки активные, и все четко видно и прозрачно. В промо-материалах у нас есть слайды – по всем площадкам вы можете их скачать, и также есть баннеры. Итак, в разделе «Финансы» у нас отображается, сколько вы пополняли кабинет, сколько вы а, заработали, сколько вывели, и сколько у вас в накопительном балансе есть денег. Итак, начнем именно сегодня презентацию с площадки «Автоэнерго мини». А почему я начинаю с этой площадки? Она очень хорошая, ребята. Почему? Да потому что здесь можно делать старт своего бизнеса с любого стола. С любого стола, какой вам понравился. Итак, я вам сегодня покажу именно ту стратегию, которую можно начинать, Именно со второго стола, именно с 1000 рублей. Ну, это не такая огромная, большая сумма. Ну, можно и с 500 рублей начинать, ребята. Но вы просто, если вы начнете, например, со второго, с третьего или с четвертого, вы просто очень много сокращаете количество приглашенных партнеров. Поэтому есть смысл... Если есть, нет привязки именно к первому столу, первый стол не в обязательном порядке покупать, вы можете стартовать быстрее, начать зарабатывать быстрее, идти к столу, к пятому, к выплатам. Вот я хочу вам сегодня рассказать именно, как можно стартовать с тысячи и как можно стартовать с шести тысяч. Даже если... Вы купите второй стол за тысячу рублей. Пригласили вы первого партнера, и у вас сразу же 750 рублей вам на баланс для вывода. Сразу с первого партнера 250 получает ваш спонсор. А второго партнера пригласили, и третьего партнера. Эти два партнера вам дают переход во второй стол за две. Тысячи. Это, это деньги в накопительном балансе. А с накопительного списываются и покупается автоматом третий стол. Итак, первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам сюда на это место. Второй партнер, точно так и третий партнер. Этот стол третий полностью накопительный. Это накопа, накапливается здесь деньги 6 тысяч на автопокупку четвертого стола за 6 тысяч. Итак, первый партнер закрыл свой накопительный и приходит, становится на это место. 3000 на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор, и за 2000 у вас идет реинвест третьего стола. Вы можете второму партнеру выставить бронь, помочь, или третьему посмотреть, кому лучше из них помочь. Что он же закроет свой второй, третий стол и придет к вам, встанет на это место. Второй закрывает и приходит, становится на это место. А второй и третий партнер это деньги накапливаются, 12 тысяч на а, покупку пятого стола. Это полностью ваша зарплата, стол, выплат. Итак, третий партнер тоже самое закрыл свой накопительный и пришел, встал на это место. И у вас. За двенадцать тысяч активировался автоматом, купился именно стол выплат. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый, приходит, становится на это место. Двенадцать тысяч на баланс для вывода. Второй партнер приходит, становится, закрыл свой стол, четвертый пришел и принес вам двенадцать тысяч. Третий партнер закрыл свой четвертый и принес. Опять вам 12 тысяч на баланс для вывода, а там же идут ваши четвертые, пятые, шестой партнер, и вы будете постоянно получать здесь. Ваш партнер, ваш личник, который ваш реферал, который зарегистрировался по вашей ссылке, он всего лишь один раз приходит, становится к вам на ваши все столы. Он у вас покупает, делает покупку ваших столов, этих столов. И как только он приобрел уже пятый стол и становится к вам, он стал, купил у вас пятый стол и стал именно к вам. Вы получили 12 тысяч и все. И дальше уже он работает только со своей командой. Он уже к вам не возвращается а следующий проходит вам, второй партнер, третий, четвертый. Поэтому чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше у вас будет заработок. Ребята, каждый раз я говорю на всех вебинарах о том, что развивайте свою первую линию. Чем больше у вас будут партнеров первой линии, тем больше вы будете зарабатывать. Итак, вы а, заработали за один круг, вот всего лишь с малым количеством партнеров, вы заработали тридцать девять тысяч семьсот рублей. Итак, шикарный э, э, тоже доход. Девять семьсот пятьдесят можно поставить на вывод, а за тридцать тысяч можно автопрограмму энерго активировать, если вы дальше хотите развиваться, если вы дальше хотите зарабатывать именно миллионы. Итак, следующая площадка у нас а, именно Клевер. А, как вы видите, эта площадка у нас имеет два лепестка Клевера. Здесь, как я уже говорила, что по этой площадке Клевер мы получаем пассивный доход с площадки Golden Ring Mini. Но этот клевер можно активировать и отдельно. Те люди, которые любят работать с большими деньгами, любят хорошее реферальное вознаграждение, ребята, именно для вас эта площадка. Именно для вас эта площадка. Итак, вход на эту площадку составляет 3000 тысячи. Здесь два всего лишь рабочих лепестка. Итак, здесь всего лишь три уровня. Первый уровень – это три партнера. Второй уровень – это 9 партнеров. И третий уровень, ребята, это 27 партнеров. Я думаю, что это не так много нужно пригласить партнеров, Каждый партнер приглашает по 27 рефералов. Пожалуйста, у каждого закрылся этот, этот лепесточек. Закрылся, и вы перешли а, а, на второй лепесток. Но здесь что здесь очень хорошо? А здесь то, что у нас есть реферальное вознаграждение. Реферальное вы получаете и по уровню, и по а, а, реферальное, и плюс по уровню заработок идет. Значит, с партнеров первого уровня вы получаете 500 рублей и плюс 500 рублей реферальное вознаграждение. Итак, за одного партнера, который активировал площадку «Клевер», вы получили 1000 рублей за каждого личного партнера. Со второго уровня вы получаете 500 рублей и 500 рублей тоже реферальное с партнеров третьего уровня вы получаете 250 и плюс 250 реферальное вознаграждение. Итак, ребята, в, есть еще здесь такой вот а, нюансик, очень, кстати, неплохой. Если вы, вам ставит, выставляет бронь, хочет помочь ваш спонсор и со своего кабинета выставил вам сюда бронь, и ставить сюда к вам на первый, например, на первый уровень своего реферала, то вы получаете именно по уровню, а партнер, а спонсор получает свои реферальные вознаграждения, это 500 рублей. Итак, с партнера, если к вам становится перелива в партнер именно с другого именно ну, бывает такое, что прилетает перелив, а кто-то не выставил бронь и перелив прилетел. Так вы получаете за уровень, а, а, а тот э, э, э, спонсор получает именно э, за реферальное вознаграждение, по чьей э, ссылке зарегистрирован этот партнер. Ну и надеюсь, вы меня поняли. А вот здесь я еще есть вот такой, ребята, шикарный, шикарный этот возможность. Итак, если вы пришли зарабатывать большие деньги, здесь на этой площадке тоже можно очень хорошо заработать, можно заходить сразу же тремя, четырьмя аккаунтами. Это вы покупаете заходите треугольником, это вот так вот, да. Это вы, и вы покупаете 4 аккаунта. Сразу же, как только вы активировали четыре всех этих аккаунта, и вы сразу же, вам возвращается 3000 на баланс для вывода за один это будет 12 тысяч, да, и с 12 тысяч вам 3 тысячи возвращается на баланс для вывода. Это очень-очень хорошо. Итак, вы можете также за 6 человек зайти на 12 тысяч. Всего лишь нужно 6 человек, и ваш лепесток закрывается. Вот так. Закрылся ваш лепесточек и вы перешли во второй лепесток. Здесь еще с каждого партнера третьего уровня у нас идет отчисление 500 рублей в накопительный баланс для автопокупки на второго лепестка за 13 500 рублей. Итак, вы перешли на второй лепесточек. Ну, а здесь, когда к вам приходит партнер, становится на первый уровень, вы получаете, ребята, две тысячи, это за уровень, и две с половиной – реферальные вознаграждения. Когда партнер приходит к вам, становится на второй уровень, вы получаете две тысячи и плюс две с половиной реферальные вознаграждения, когда партнер ваш приходит и становится на третий уровень, вы получаете, <coughs> прошу прощения, полторы тысячи и две с половиной реферальные вознаграждения. Скажите мне, где, в каком проекте есть такие шикарные реферальные вознаграждения, две пятьсот? Но ну, это просто сказка, ребята. Итак, вы с двух, здесь точно так по 500 рублей отчисляется с каждого партнера третьего уровня на реинвест именно этого второго лепестка. Реинвеста первого лепестка у нас нет, а именно реинвест второго лепестка, он идет Отчисляются 500 рублей, и у вас вы будете постоянно работать на этом лепестке. Итак, за один а, а, вот круг, считая, с двух лепестков вы зарабатываете 187 500 рублей. Хороший, ребята, заработок. Если не лениться а приглашать, а, развивать свой бизнес, здесь можно очень хорошо зарабатывать зарабатывать на любой из этих наших площадок у нас нет нигде ограничений ни выводе денежных средств ни заработки огромная благодарность нашему, а, а, нашему админу Огромная благодарность нашим программистам. У нас работает бригада программистов, и каждый программист отвечает за определенный участок на сайте. Поэтому наш сайт очень хорошо защищен. У нас сайт постоянно в рабочем состоянии. У нас никогда нет никаких профилактических дней, ни часов профилактических. У нас даже если идут обновления, то мы их даже не замечаем. Согласитесь со мной. Даже подключаются площадки, мы работаем, и вдруг только что а, заходила в кабинет, не было площадки. Ага, вот уже подключили новую площадку. Вот, поэтому мы и огромная благодарность нашей администрации и нашим, нашим а, а, программистам. Итак, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Ребята, те, которые у вас, те, которые нуждаются очень в деньгах, ребята, приходите, зарабатывайте. У нас нет никаких ограничений для заработка. У нас есть площадки. Подберем вам площадку, ту, которая вам понравится, и по деньгам, и по возможности. Присоединяйтесь к нам в нашу дружную команду.